Приветствую вас на своем канале. Итак, перед вами сегодня очередное мое видео под названием э, Подсказки Кассандры. Я рада тех, кто заходит на мой канал, вот именно вам, а, так сказать, от всей души. Перед вами цифра 1 и цифра 2. Э, над каждой цифрой сегодня раб будут работать и получать информацию из, из нашего мощного общего поля земли, разные карты, разные колоды. Так что спонтанно, не напрягаясь, выбирайте свою цифру. Может быть даже одну цифру для себя, вторую цифру для, для кого-то из своих родственников или для персоны, которая вас интересует. И я начну подсказки. Сегодня будем добывать также и из камней. Итак, выбирайте свою цифру. Хорошо, я начинаю. Так. Итак, конечно же, цифра один. Итак, что я вижу? Я вижу, что подсказки вам говорят, что если вы спали в какой-то теме, а, возможно, вы не хотели рисковать в чем то как бы, ну, рисковать, чтобы не то, что не обкакаться, а чтобы вот лишний раз на поверхность не всплыть, тут вот такая есть, такой момент, что, возможно, в ближайшие две недели у вас начнется такой вот разворот, разворот в деятельность скажем так в деятельность хочешь не хочешь какие-то силы заставят вас начнут вас толкать может быть изнутри может быть вследствие внешних событий начнут вас толкать вперед даже там кому-то надо работу поменять кому-то надо начать какой-то параллельный с кем-то свой проект или отдельный проект тут тема такая то есть не в принципе Немножко вот такая, видите, карта, да? Она говорит: просыпайся! Просыпайся! У тебя много дел, хватит спать! Самое интересное, что в этой истории есть присутствие этих сил, особенно, дорогие мои, если у вас в дне или в году рождения есть цифра 3. Вот тут начнется вообще мощная лавина, вы попадете, ну или даже три, если вы в марте родились, допустим, да, вы попадете в водоворот событий таких, и, как знаете, где-то надо выплывать, выживать, но э, у вас сейчас на подходе большой комок энергии, который хватит для многих дел разрулить. Но главное, тут подсказка такая, меняйся, не стесняйся, даже вот рифма тут получается, да, Вторая карта говорит, что ангел вам будет помогать нести все, может быть, сложности, может быть, внутренние напряжения. Очень хороший мне нравится этот камень. Смотрите, камень с крестом. Вот такой камень купила, да, вот камень с крестом. И он говорит, не, не пугайся, доверяй Вселенной, доверяй своему Создателю, иди вперед. Не, не пугайся, что несколько вариантов, несколько дорог. Смотри в себя, произойдет какое-то событие, и ты поймешь, на какую дорогу тебе лучше идти. Смотрите, вот в принципе тема дороги подтверждает, что вы правильно выберете свой путь. И еще, дорогие мои, тут тема любви. Тема любви очень замешана. Это говорит, что м, такие подсказки что в теме любви, у кого есть отношения, они будут улучшаться, укрепляться. Кто еще не познакомился, в ближайшие два с половиной месяца произойдет это э, для вас э, судьбоносная встреча, когда вы встретите намного-много таких параметров, как бы процентов нельзя, тут как-то, найти. любовь, сколько процентов, но очень человек будет вас устраивать. Этот человек, он или она будет вам подходить. И это очень мощно, когда и как бы мы приходим к какой-то цели. Вот такая карта цель. Цель. Мы пришли к цели. И ангел-хранитель, который помогает вам. То есть смотрите, смысл тут какой? Если ты. Проснешься и пустишься в какие-то не во все тяжкие, а вот для себя, для себя любимой, для себя родного, пустишься в изменения, может, немножко видоизменения. То есть в правильное русло будешь использовать ту энергию, которую тебе даст космос, даст Вселенная, даст Создатель, как вам лучше так и воспринимаете вот эту информацию, да, тогда и начнутся чудесные. Скажем так, превращение. Не бойся дорог, не бойся вариантов. И еще тут такая подсказка. Резкие изменения. Вот точно. То есть резко вы спали, резко проснулись и себе сказали. А что это за сон? Надо же дела делать. Что я тут раз... развалилась? Что я тут развалился? Вот такая интересная тут вот линия вообще. да И держим эмоции под присмотром. Все эмоции, даже если вам кажется, покажется, ну что-то сложновато, может быть, что-то на первом моменте, может, вы скажете, да, это не совсем мо, почему я туда должна идти, или почему я должна там идти, ей кому-то ей там помогать. Войдите в ситуацию, и потом вы поймете, зачем вас жизнь туда завела. Вот тут так интересно, дорогие мои. Теперь. Информация по линии номер два. Линия номер два мне по камням рассказывает, что вы сами для себя сильный мотиватор. Почему? Потому что жизнь не сахар, видно сразу, жизнь не малина. Даже если у вас есть человек, вы рядом с ним себя чувствуете одинокой персоной. Вот, к сожалению, тут такое есть. Много лет жизни в надежде на лучший вариант в надежде ну там в конце знаете какой ослик за морковка я не говорю что вы дура или дурак просто вот здесь сложно вот я вижу сложно и когда человеку по какой-то причине сложно человек сам себя мотивирует через какую-то там вот идею какую-то надежду но такую она может не совсем сбыточная почему смотрите красные все карты вышли да то есть сложные изначально конечно вот эта карта непростая. это когда человек подвергся черной магии или, или эм, у вас есть отрождение осколок родового проклятия, и вы неправильно что-то делаете по жизни, вы не блокируете эту ситуацию, и вы вот по жизни тянете с собой вот этот тяжелый какой-то чемодан с камнями. То есть вам надо и чемодан тянуть, и дела делать параллельно. И вам усложненно, вот по сравнению, как дорожка один, да, было тут. То есть вам вот надо поменять, меняться, может быть, как-то подстройки делать. Может быть, немножко, знаете, в этой истории, может быть, немножко завышенные какие-то у вас цели. И поэтому, получая какие-то куски из этих, из этой цели, как бы части, доли, вам кажется, что вы не вы не счастливые. Вот немножко такое дребезжание, вот такой вибрации я тут чувствую. Если действительно так, как я говорю, возможно, вам надо ко мне прийти на через WhatsApp написать слово консульт и прийти на консультацию, неважно, в каком э, части нашей любимой маленькой планеты вы живете, получите грамотную, качественную консультацию. Если у вас это насколько оно есть, это осколок или мощное родовое проклятие, которое идет по вашей какой-то родовой линии, по отцовской или по материнской, тут такой момент, и очень много эмоций, много переживаний я тут вижу, у вас ощущение может действительно период, когда вас прессуют, или это штрафы, какие-то обязанности на вас, государство может, знаете, как преследовать, люди вас недопонимают, вообще скажу довольно болезненная такая болезненная такая дорожка получилась дорогие мои двоечки Ну, один из простейших советов тут скажу что-то надо из прошлого отпустить не жить этим какие-то обиды как сопли надо убирать как их убирать опять же Скажу, подскажу на консультации, если это вам интересно. вот И еще что ж тут посоветовать. Ну, может быть, немножко какая-то медитация. Может быть, самоуспокоение тут какое-то. Может, даже кому-то из вас нужен легкий, повторю, легкий контрастный душ. Потому что, ну, на данный момент, вот, да... Очень напряженная. И карта магии, конечно, она серьезная эта карта. Э -э, возможно, какая-то женщина вам давно или недавно делала какие-то магии, в том числе. Ну и, конечно же, скажу, по через интернет или через WhatsApp можно помочь советам. Можно рассказать, как тактично сни снижать уровень вот этих проклятий, уровень, да, как нейтрализовать полностью, дорогие мои, родовое проклятие, уж не знаю, кто может снять это на грани фантастики, потому что его надо прожить, его надо отработать, его можно притормозить, но ну, вот так, чтобы совсем, как, знаете, в карте рождения резиночки зачистить этот показатель, но это не, мы не можем с неба что-то стереть, как бы, да, вот, поэтому не верьте в те видео, где вам говорят, что вот сейчас вы просмотрите видео и с вас порча уйдет. Это полная, полная ерунда. И какая еще маленькая вам подсказка будет? Умершие предки предупреждают, не спеши и перепроверяй. Ну, возможно, в ближайшие три недели вам надо перепроверять все бумаги, которые к вам придут по почте. Может, это даже спам, может, это аферизм какой-то. Или внимательно изучать, которые к вам ну не только по почте, а в реальности. Или если вдруг у вас какая-то ситуация, что в ближайший месяц вам надо подписывать какие-то бумаги, даю вам такой ценный совет, подарок от Кассандры. Три раза минимум, три раза прочитайте. Все до конца. И, и крупное, и мелкое. Потому что... Какая-то опасность есть в бумагах, в юрисдикции. Вот, дорогие мои, были такие вам блиц-быстрые подсказки для дела, чтобы пригодились в хозяйстве. Буду благодарна за лайки, за донаты, за подписку. Подписку проверяйте. Рекомендуйте мой канал, пожалуйста, другим людям. И до встречи!